Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой придет и откроет ваше понимание всех вас, потому что, когда это произойдет, без сомнений, будет у вас большой прорыв. Потому что мы, настоящие христиане, живем через мудрую веру которая размышляет, та вера, которая думает, вера, которая оценивает, вера, которая может взвесить вещи, а не какая-то эмоциональная или чувствительная вера, та вера, которая дает абсолютную уверенность в том, что есть воля Божья, в том, что вы делаете. Это называется мудрая вера. Но что противоречит мудрой вере? Эмоциональную веру. Дьявол создал ее, вот это вот обман, когда взял одно слово из Библии, где говорится о том, что «довольна для тебя благодатью моей». Это обман дьявола. Что люди думают об этой благодати? Апостол Павел имел огромную-огромную проблему. В чем была его проблема? Он имел огромные откровения, которые Бог показал ему. Он был на третьем небе и видел те вещи, о которых даже говорить невозможно, даже объяснить невозможно. Помните, когда он пишет там, говорит о том, что Бог нам готовит то, что не видел наш глаз и не слышал ухо. Апостол Павел был тем, кто экстраординарные вещи видел, но для того, чтобы он не попал в эту гордость, которую он мог получить. Бог допустил, чтобы у него было это жало во плоти, которую дьявол давал ему. Павел не знал этого. Он жаловался, он говорил, а я боролся, я... Трижды молил Господа, чтобы он удалил от меня. Но Господь он не удалил, но ответил ему следующее. «Довольны для тебя благодатью моей, ибо ты будешь таким образом в вере, и ты не упадешь, и будешь хранить свою вечную жизнь». Тогда Именно апостолу Павлу Бог сказал, «Довольны для тебя благодать, и я не удалю от тебя это жало. Моя благодать совершается в тебе». Поэтому апостол Павел не был в грехе. Он не жил в грехе для того, чтобы это жало к нему пришло. Нет, апостол был, духовно говоря, в великолепной ситуации. Но для того, чтобы он не превозносился откровениями, не гордился, Бог допустил, чтобы это жало дьявола оно удручало его. И эту фразу одну, когда Господь сказал, довольны для тебя благодати моей, это была фраза для Павла в той ситуации. А многие сейчас используют эти сатанинские доктрины, говоря, А. Довольно благодати и большинство из тех, кто называет себя верующими, большинство из тех, кто говорит о себе, что они верят в Бога и говорят, «А Бог, Он понимает все, Бог знает, что мы слабы и так далее. Бог, Он принимает меня так, как будто Бог, Он относится к греху терпимо». Но люди идут в ад. И это та причина, по которой они разрушены и разочарованы, они грустны, они печальны. У них нет источника. То, что внутри у них, это такой глубокий колодец испорченной воды, которая наполнена червями. И из-за чего они думают о этой благодати? Люди чувствуют себя вот в этой фразе, которая была сказана в определенной ситуации определенному человеку, который имел вот это жало во плоти из-за огромного откровения, которое Бог показал ему. Мои друзья, не падайте в эту эмоциональную веру, чувствительную веру, это вера, которая не имеет ничего общего с библейской рациональной верой. Бог дал нам Слово, и когда вы читаете Слово, вам нужно размышлять, что это Слово означает, что оно значит. И когда мы живем в рациональной вере мы знаем, что Бог, Он рад нашей жизни. Но когда мы в эмоциональной вере, в грешках постоянных, которые никто вроде бы не видит, знаете, они питают, они вот дают вкус этой эмоциональной вере, и человек в итоге... В этих грешках и грехах постоянно находится. И жизнь такого человека, она ужасная. Почему? Потому что вера, мудрая вера, она противоречит чувствительной и эмоциональной вере, вере сердца. Бывает, что человек, который имеет такую эмоциональную веру, не имеет смелости и веры жертвовать грехами, жертвовать своей жизнью. Он принимает все, все, что дает ему вот это чувство, вот это вот состояние приятное, фальшивое. Но это состояние заставляет его терять спасение. Тогда, мой дорогой друг, я говорю это тебе для блага. Я пытаюсь помочь тебе. И я знаю, что ты ненавидишь меня. Может быть, даже плохо говоришь. Неважно, что ты говоришь. Меня это не сильно задевает. Понимаете, я не буду там, от тебя убегать или блокировать что-то еще. Но вам нужно одно точно знать. Вы слышите истину. Истина, она часто болезненно звучит, но она освобождает. Мы говорили об этом, и будем говорить. И будем читать этот Псалом 72. Вы можете взять его сегодня и читать, чтобы вы понимали, о чем мы будем говорить, то, о чем я хочу научить вас. Каким образом... Преодолевать несправедливость, в которой часто находится слуга Божий. Страдают, Божьи слуги страдают из-за этого жала во плоти. Для того, чтобы не превозноситься, не гордиться. Когда ты в вере, когда ты угождаешь Богу уверен, у тебя убежденность, и неважно, что другие говорят или не говорят, неважно, тебе вообще все равно, что в этом мире люди о тебе думают. Ты живешь в своей вере, и у тебя есть мир с Богом. Когда у нас есть эта мудрая вера, она нам дает покой. Мир с Богом и мир самими собой. Это реальность. Когда мы не в вере, мы не в покое. Что-то нас мучает, что-то неправильно у нас. И чуть-чуть позже мы будем об этом говорить. Пусть Бог вас благословит. Аминь.